Унеси меня в страну далекую, Унеси меня Ветер ласковый, ты красавица, Не Ищи меня Все у нас давно пересказано И дорога вдаль, по на путь. Скользнет в ночи, потеряется, хочешь плачь тебе, хочешь весели, только не молчи, бой красавица. Хочешь ты счастье вечного, запрягай коней. Не смотри на тьму, ветер ласковый будет в спину нам. Не против сюда по ночам ему, только ты молчишь, знаешь наперёд. Докут труда, ветер сменится, Запылит глаза, Чтоб не увидать, Как твоя печаль Более мечится. Ласковые, положи меня на речного бездомного тихой заводи в темном море, где я буду спать, спать в виде Унеси меня, страну далёкую, унеси меня, ветер ласковый. Ты красавица, не ищи меня, все у нас добро.